Вы хотели бы открыть собственный бизнес в интернете, который бы приносил вам стабильный доход от 500 до 7000 долларов в месяц? Но вы не знаете, как это сделать или у вас нет стартового капитала? Не беда. Мы расскажем и покажем вам, как создать собственный бизнес в интернете всего за 15 минут. При этом от вас не потребуется стартового капитала и каких-то специальных знаний. Просмотрите это видео до конца. И вы поймете, насколько это просто: принцип работы бизнеса заключается в партнерстве с компанией Invest System. От вас только требуется выполнить несколько несложных действий, с которыми справится даже ребенок. Действие первое. Зарегистрируйтесь в партнерской программе Invest System. На это у вас уйдет не более двух минут. Второе. Создайте себе бесплатно красивый блог на конструкторе от компании Google. Не пугайтесь, на создание блога у вас уйдет не более 10 минут. Третье. Наполните свой блог информацией в два щелчка. Четвертое. Приглашайте людей на свой блог и получайте за это реальные деньги. Ниже на странице вы увидите подробные инструкции, которые помогут вам быстро во всем разобраться и приступить к заработку реальных денег в интернете. Желаем вам удачи!